Как не могу привыкнуть к мысли, что можно тратить деньги и получать возврат от покупок. При оплате карты кэшбэк от Альфа-банка в кафе и ресторанах получаешь назад 5% от счета. Пару раз пообедал и как минимум уже на кофе накопил. Плюс 10% на заправках любой АЗС и 1% от всех остальных покупок. Можно получать до 5000 рублей в месяц. Эффективно? Офигенно! Рекомендую!